Смотрим двухэтажный дом на Мамайке. Навес для автомобиля, ровная территория, плодоносящий фруктовый сад и плотный газон. Здесь скрытая терраса с лежаками и мангальной зоной. Дальше русская баня с кирпичной печкой и гостевым домиком наверху. Теперь заходим, нас встречает кот на расслабоне. Слева гостевая комната, справа санузел, а прямо кухня-гостиная. Вся мебель и техника, кроме картин, остается в доме. Из окон вид на море, а на случай зомби-апокалипсиса жалюзи с электроприводом на каждом окне. Теперь второй этаж. Слева совмещенный санузел, справа спальня с выходом на балкон и видом на море, а рядом еще одна спальня с таким же выходом. Кстати, пешком до берега отсюда 10 минут. Кроме того, на этаже есть гардеробная. Площадь дома 125 квадратных метров на четырех сотках земли. Вода и электроэнергия центральные.